Всем приветик. Совет от судьбы. Расклад плюс мини дорога сеанс Судьба хочет дать вам совет, предупреждение. Также, чтобы вы обратили внимание на свою судьбу. Как вы поступаете, что вы делаете. Да. Судьба хочет предупредить, что... Все, что у вас было в эмоциональном плане, также переживания все ваши, которые вас волновали, они остались позади, впереди, только все самое лучшее. У вас обязательно будет награда, счастье, то, что вы пережили. Также у вас будет стремление к чему-то новому постигать, также стараться учиться. Возможно, будут неудачи в том плане, что если вы сразу начнете, например, учиться чему-либо, у вас это может не сразу так получиться, вы сможете что-то там понимать, но когда вы будете несколько раз повторять, стараться все понимать, то вы со всеми неудачами справитесь. У вас будет уже намного лучше понимание того, чему вы обучаетесь, для чего, зачем и как правильно. Надо дальше действовать в своей жизни. В плане любви судьба вас будет награждать, если даже вы в прошлом, если в прошлом вы даже думали, что вот у вас в любви не очень хорошо, то в будущем будет намного лучше вы также начнете слышать себя, свою интуицию. Также все свои старые ошибки, которые у вас были, не то, что ошибки, а именно те неправильные действия, которые вы совершали, они останутся позади в прошлом. И вы будете поступать только по справедливости и правильно поступать. Также у вас будет мир в душе, в вашем здоровье, по поводу любых сфер в отношениях. Вы много будете читать и много будете чему учиться. Также вы будете понимать свою судьбу. Думая, что судьба предначертана, но судьба хочет сказать, что вы сами все решаете в своей жизни. Также вы будете надеяться, что все-таки... Все те мечты и желания, которые у вас есть, могут исполниться. Но если не исполняются ваши мечты, то нужно действовать и самим их исполнять. Возрождение. Вы также можете чему-то новому обучать, кто вас рядом окружает, кто в этом нуждается. Вы пойдете постигать новые знания, новые умения. У вас есть сила, чтобы научиться чему-то новому. Кто-то будет изучать науки нашего мира, разные науки. Также будете поступать по справедливости. Будете... Думать больше именно о том, что было. И начнете жить здесь и сейчас. Будет у вас благополучие. И также вы поймете, что судьба дана для того, чтобы вы сами все предпринимали, сами все решали. В первую очередь для себя, а потом уже для всех остальных. Всем пока.